И будем эфир по теме промоушена. Сейчас подожду, пока ребята ко мне подключатся. И будем общаться на эту замечательную, интересную тему. Так, всем привет, ребят, сразу пишите, хорошо ли меня видно, хорошо ли меня слышно, чтобы я понимала качество нашей с вами связи. Не пойму, как у меня лампа светит. Что ж такое. Что ж такое? Так, ну надо будет еще разобраться с освещением. Так, черкните, видно, слышно, чтобы я понимала качество нашей с вами связи. Так, отлично. Все отлично, супер, ребят, как я и писала последние посты. Искусство промоушена – это один из самых важнейших навыков для любого лидера, который хочет построить большую серьезную структуру и иметь на нее большое серьезное влияние. Это на 100% работает. Я получила в личку огромное количество ваших сообщений с просьбой помочь разобраться в этой теме. На самом деле год назад, прям год назад у нас был большой серьезный тренинг на эту тему, трехчасовой, когда я полностью давала всю схему промоушена, рассказывала, что и как делается. вот. А сейчас тоже есть большой запрос на такой тренинг, но я посмотрю, буду ли я успевать его провести, потому что на самом деле ну, это большая и серьезная проработка. Ребят, напишите, пожалуйста, кто из вас знаком с техникой НЛП? Кто знаком с такой техникой, делитесь. Так, все-таки я не пойму. Это освещение. Везде сделала себе новый фон в моем любимом цвете. Кто со мной давно тут уже знает, что бордо – это прям моя, моя прям любовь-любовь. И вот сейчас я не пойму, как выставить цвет так, чтобы э, меня тоже было хорошо видно. Так, кто-то знаком, кто-то не знаком. Что это? Понятно. Кто-то знает эту тему, кто-то не очень. Сейчас будем с ней разбираться. Многие не знакомы, и это тоже нормально. Кто знает кто тоже знает, кто не знает, тем я объясню, что НЛП это нейролингвистическое программирование. По сути, по сути, технологии NLP очень часто используются крупными лидерами. Технологии NLP часто используются в сектах, технологии NLP часто используются в различных я бы сказала лохотронах, да, ну, то есть в нормальном, общепринятом смысле. И техники НЛП очень часто используются спецструктурами. Что дает техника НЛП? Техника НЛП позволяет другому человеку манипулировать вами через специальные фразы, специальные выражения и даже через подавление воли и... Собственно говоря, понимание того, что происходит. да Я никогда не работаю с техниками NLP, хотя я с ними знакома. Я предпочитаю технику промоушена. Сейчас я покажу разницу между NLP и промоушеном. Хотя отчасти, но только отчасти ä, промоушен можно отнести да, к некоторой разновидности NLP. Сейчас покажу разницу. Если мы говорим про нейролингвистическое программирование, то мы напрямую говорим о навязывании человеку нашей воли, наших интересов. Я не говорю, что все работают именно так. Есть направление НЛП, которое работает красивыми методами, но это, так скажем, очень тонкая грань, вы никогда не узнаете, именно какими способами, да какими методами работает человек. Это то, что нам говорили с ТВ в пандемию НЛП. Ну, Телевидение, кстати, да, вот телевидение очень круто работает в технике НЛП. Это на 100%, да, то есть там этому обучают, я уверена, на все там 356%. Так вот, смотрите, при использовании нейролингвистического программирования или НЛП, будем говорить проще, чтобы я язык тут не ломала об эти замечательные фразы, по сути, человеку навязывается чужая воля. То есть человек, по сути, используется. Вот это мне не нравится в технологии NLP, потому что а, в мои базовые ценности это не входит. В мои базовые ценности входит отношение и честность. Да? Я предпочитаю работать технологией промоушена, потому что в этом случае, если мы делаем, будет запись обязательно, ребят, я оставлю, если мы делаем человеку грамотный промоушен, то внимание, да, вот сейчас внимание, красный огонечек замигал, как я люблю говорить, мы вызываем у человека осознанное желание воспользоваться выгодами, которые ему интересны. Я буду говорить на примере, показывать на примере, как это работает, да, и покажу некоторые разницы между различными пониманиями, потому что многие промоушен понимают неправильно и используют его неправильно. Я буду сейчас показывать вот эту вот разницу, чтобы у вас в голове наконец-то уложилось. Очень часто, когда мы говорим про промоушен, а люди его путают с рекламой. Да, то есть, когда я говорю про маушен, у многих в голове возникает такое ну, вот ощущение, что надо делать рекламу. Но что такое реклама? Давайте я у вас прошу, что такое реклама? Ну, по вашему мнению. Всем привет! Мы говорим сегодня про промоушен, вообще про что это такое, и как этот золотой навык лидера позволяет не просто вырастить огромную структуру, но и иметь на нее огромное влияние. Причем делать это красивыми методами, не используя грязные техники НЛП. Всем привет! Когда я говорю про рекламу, про что вы думаете? Ну, то есть, что первое приходит в голову на ум? Так, подача, предложение своих услуг, продвижение себя, подача реклама-двигатель торговли. Согласна. Просто смотрите, если мы говорим с вами про рекламу не нативную, да, как у блогеров, а когда мы говорим с вами про рекламу, которая идет по ТВ, да, по телевизору, что мы там видим? Ну, мистера Пропера, да, рекламу все видели. То есть идет явное преувеличение свойств. Вы понимаете, что даже если вы купите эту замечательную красивую баночку с яркой желтой кислотной жидкостью, к вам мистер Пропер не прилетит и не помоется вас кухню, все равно придется мыть самостоятельно. Но здесь заведомо преувеличивается свойство продукта, преувеличивается то, что человек получит от него. Еще один яркий пример, например, Акс-эффект. Помните? Я привожу старые примеры, потому что, как я уже говорила, 7 лет у меня нет телевизора, я не знаю, что там новое вышло, были мы тут как-то пару месяцев назад у свекров, у моих, да, то есть у родителей мужа, а там телевизор в каждой комнате, и он работает. И вот когда я увидела, что сейчас какую рекламу показывают по телевидению, мне, не знаю, мне хочется чесаться во всех неприличных местах, потому что у меня ощущение, что нас держат за идиотов или за дебилов. Понимаете? Вот ту рекламу, которую я... А я все жду этого... Но вы понимаете, да, о чем я? Так вот, смотрите. Реклама акса эффекта, все помнят, да, то есть мужчина там напшикался вот так, так, и на него все девочки бегут. Вы же понимаете, что никто не прибежит? И мужчина, который покупает акс эффект, он понимает, что никто не прибежит. Но реклама прикольная, да, и сама мысль, что могут прибежать к человеку, тоже нравится, мужчине я имею в виду, да. Вот, то есть заведомо преувеличение свойств продукта. Что бы вы ни посмотрели, да, то есть везде при увеличении свойств рекламируют какой-нибудь сыр, а показывают так, что чуть ли это не спасет семью от развода, и что это вот э, счастье даст всем, кто в доме, хотя это абсолютно не так. То есть вызывая у человека э, ощущение, что ему это надо, потому что это ему даст, даст больше, чем просто отрезать кусок сыра и его скушать. Понимаете? Вот эта реклама. Реклама э, э, привлекает внимание тем, что она дает преувеличение каких-то свойств чего-то, что рекламируют, чего бы не рекламировали. Да, как правило, идет именно а, преувеличение. Ребята, тоже вас очень рады видеть и слышать. Ну, не слышать, но видеть процентов Вижу очень много знакомых лиц. Если мы говорим с вами про пропаганду, очень многие промоушен путают с пропагандой прям на сто процентов. У меня ничего не звенит. Это у вас что-то со связью. У меня здесь очень-очень тихо, слава богу. А вот. Поэтому, поэтому, не знаю. Так вот, если мы с вами сравниваем промоушен и пропаганду. Как звучит пропаганда? Ну, Например, вам нужно пригласить человека на вебинар. Как будет звучать пропаганда в этом случае? То есть приходит наставник и такой говорит, «Так, завтра у нас в 3 часа дня будет вебинар. Тебе обязательно надо на него прийти, потому что там будут лидеры, там будет важная информация. Короче, тебе туда надо». То есть, по сути, навязывание. Да? Рекламу связывают с навязыванием, а, но у промо, промоушек, господи, пропаганда в большей степени похожа да, на вот это самое навязывание. Когда человек придут, приходят и говорят, иди, тебе надо. Не объясняют, зачем надо, ни что это даст, ни как это человека прокачает. Иди, тебе надо. То есть, как Ленин на броневик влезает, наставник, и начинает там вещать. Так вам надо, идите там, короче, и будет вам счастье. А человек сидит и думает, да, а он не хочет, а он не понимает, зачем ему надо. Запомните, люди не делают какие-то вещи всего по двум причинам. Они либо не знают, как это сделать, либо не понимают, зачем им это. И если им не объяснили, зачем этот вебинар, то и зачем им на него идти? Ну, как бы круто, ну да, здорово, интересно, а зачем ему идти на этот вебинар? Понимаете? Вот это пропаганда, да, то есть есть реклама, есть пропаганда, а есть промоушен. А что такое промоушен? Давайте еще раз. Промоушен вызывает у человека осознанное желание чем-то воспользоваться, с кем-то познакомиться, да, а, значит, что-то сделать и получить какой-то результат. Осознанное желание, вот это отличие от НЛП, это отличие от рекламы, отличие от пропаганды, то есть человек понимает осознанно, почему ему это надо, и он это хочет. Еще на заре, так скажем, своего прихода в сетевой, когда я уже осознанно пришла в свою первую сетевую компанию, где я получила автобонус, я видела, что когда наставники общаются с людьми, да, то есть там на вебинарах даже что-то говорят, там, или в чатах, они это говорят так что у людей, ну условно говоря, надеюсь, что вы меня понимаете, начинают течь с они чего-то очень сильно хотят и бегут это делать. Я, по сути, умею работать с людьми, на тот момент умела неплохо работать с людьми, но такого эффекта мои слова не вызывали. Я сразу поняла, что это какая-то технология, я просто не понимала, как человек это делает. Я ходила за вышестоящим наставником, пускай она со мной не работала, да, но я понимала, что у нее есть какая-то интересная технология, благодаря которой она это делает. Так, наставники постоянно что-то требуют. Забавная вещь, когда наставники требуют, но при этом не дают. А... Ладно, эту тему мы с вами обсудим отдельно. Мне говорят, что невозможно выйти на автобонус даже за год, это преувеличение. Ребят, дважды я вышла на автобонус всего за 55 дней, это реально. У меня сейчас девочка в команде вышла на автобонус с нуля, с полного нуля, ну вот полнейшего, за 5 месяцев. И еще 2 человека еще стоят в одной ступеньке от автобонуса. То есть я думаю, что в сентябре месяце мы будем праздновать 2 автобонуса. Ну как минимум один Понимаете? Это возможно, если есть система и технология. Если их нет, то, конечно, и за год не выйти. Все это понятно. Причем вот когда я второй раз выходила на автобонус, это сейчас не рекрутинг, это сейчас не реклама моей сетевой. Просто хочу, чтобы вы понимали. Когда я второй раз выходила на автобонус, я опять была с нулем. Я ни одного человека не забрала с предыдущей сетевой компании. Они все остались там и работают по моей системе. Просто чтобы вы понимали. Они работают по системе, у них все есть, что нужно – мы с ними простились, я сказала, ребята, вот, вот ну не лежит у меня душа, я нашла другое место. И мы дружим, дружим с наставниками там, вышестоящими, потому что я сделала это красиво. Я со всеми попрощалась, я всем объяснила, я ушла. И нигде я не писала там сообщений, там не снимала прямых эфиров, как сейчас это модно, чтобы словить хайп и привлечь новых людей в свою команду. Я ушла из НЛ, как меня там бросили там в НЛ или там еще что-то. Потому что это не моя тема, не моя история. Вот. Смотрите, давайте сейчас разберем вот эту тему, потому что я очень хочу, чтобы у вас отложилось в голове. Когда люди что-то у вас не делают, когда вот, давайте так, давайте по-другому, представьте себе, да, ситуацию, вернее, даже по-другому, бывало ли у вас такое, что человек приходит, вы ему делаете презентацию, все показываете, он у вас заходит в обучение и теряется. Было такое? Как относитесь к сайтам э, и воронкам? Нормально, но помимо этого должно быть еще много всего. Можно с помощью сайта, с помощью воронки привлечь большое количество людей, если ее грамотно настроить. Вопрос, что вы дальше им дадите? Потому что если вы им ничего не дадите, если вы им ничего не дадите, если у них не будет четкого понимания, как вы с ними будете работать, вы просто станете проводником людей в сетевой. Они поймут, что в сетевом прикольно, но с вами нет, и найдут себя другого наставника. То есть вы будете перевалочным пунктом. Люди зашли, вышли, вот, было. А было ли у вас такое, такое, что человек подходит к активации, но не активируется? Вот пропадает в обучении, не активируется, после первого же месяца сливается. Мало кто идет на обучение. Даже мяукнуть не могут. Меня так ткнули на боты, и все, потерялось. Так вот смотрите, чтобы человек у вас а, грамотно шел по всем этапам, которые вам нужны, вам необходимо его грамотно направлять. Но вопрос, как это сделать? Как сделать так, чтобы человек понял, куда ему идти, что ему делать, зачем ему активироваться? Вот здесь очень круто работает именно промоушен. Но важно, его нельзя делать в стиле пропаганды. Иди, тебе надо. Или вот там вот все, вот это самое важное в твоей жизни, вот тут туда пойдешь и получишь ответы там на все свои вопросы. Человек пошел, ничего важного для себя не услышал. К сожалению, вышел и больше он на такой вебинар никогда не пойдет. Я просто привожу пример на вебинаре, а на самом деле, на самом деле, промоушен делается на все. Промоушен делается на себя, как на наставника, обязательно. Потому что люди, когда приходят к вам в сетевой, они приходят к вам. Они приходят не на компанию, не на продукт, не на маркетинг. Они приходят на вас. И они должны понимать, чем вы будете для этого человека полезны, поэтому нужно научиться делать на себя промоушен. Кто у нас был в нашей бесплатной бизнес-игре 2.0 в первый день? Вот вчера мы учились с ребятами делать промоушен на себя, то есть, по сути, мини-презентацию, показывать, кто мы, что мы и что мы можем дать. Понимаете, да? То есть промоушен надо учиться делать на себя. Нужно учиться делать промоушен на наставника. Потому что если вы с наставником нормально коннектитесь, если вы работаете в связке, это очень круто. Потому что вы допродаете наставника, наставник допродает вас, говоря маркетинговым языком. маркетинговым языком, И происходит очень хорошая сцепка. Новичок знает своего вышестоящего наставника и понимает, что если что, он может туда обратиться. И понимает, что его наставник, который его подписал, тоже крут, потому что тот наставник сделал на этого тоже промоушен. Понимаете, да? Промоушен делается на активацию. У нас нет проблем с активацией, у нас нет, допустим, у нас в компании нет регистрации без активации. Потому что люди сразу понимают, что они получат. И мы сразу объясняем, что это, зачем им попробовать продукт, что ему это даст. То есть мы грамотно делаем промоушен на активацию. Кстати, в последнем посте мы разбирали тему промоушен на активацию, я сейчас не буду об этом говорить. Потом, кто не видел пост, обязательно гляньте. Потому что там даже есть фразы и речевые модули, которые позволят вам делать это легче. Что я вижу у большинства предпринимателей? Они вообще боятся сказать, что надо какую-то покупку сделать. Как человеку объяснить? Я же ему тут сказала, что бизнес без продаж, что бизнес без вложений. А на самом деле это очень неудачное позиционирование. Да, без больших вложений, да. И я человеку говорю, тебе не придется брать кредит в банке, чтобы открыть здесь бизнес. Потому что большинство бизнесов, чтобы открыть, нужны большие серьезные деньги. Понимаете? И я человеку говорю, да, тебе не нужно будет брать кредит в банке. Тебе нужно будет всего лишь познакомиться с продуктом, на котором мы делаем большой товарооборот, с продуктом, который станет основой твоего бизнеса, и тебе нужно его знать. Понимаете, да? То есть людям нужно грамотно объяснять. Любая, любой промоушен собирается по специальной схеме. Немножко мы об этом с вами сегодня поговорим. Так вот, промоушен на активацию. Делается промо на обучение. Как, как обычно происходит? Человеку говорят, слушай, вот, это, вот чат, короче, я тебе туда добавила, можешь там задавать вопросы, там что-то там смотри. Человек заходит, там 356 сообщений в сутки. Он начинает там читать, разгребаться, он не понимает, зачем ему это. Вспоминайте себя, когда вы были новичками, Вспоминайте себя, когда вы были новичками. Когда вы только-только со всем этим познакомились, это для нас уже с вами все понятно. Схема отработана, там надо добавить в чат, нужно добавить в обучение, познакомить с вышестоящим наставником. И погнали работать. А для человека он, он видит это все впервые. Если вы его просто закинули в чат, сказали, так, это твой чат, он туда не будет заходить. Он, может быть, туда зайдет один раз. Почитает, потратит на это два часа, почитает, поймет, что ему нифига это не надо. И оно ему не помогает ничем, он не будет больше туда заходить. А чат, а чат ⁇ это инструмент, с помощью которого можно очень круто прокачивать человека, если он используется грамотно. А, значит, как происходит с обучением? Человека кинули там, допустим, там, иди там на сайте, вот там, вот в такой-то вкладочке есть, короче, вебинары а, по продукту компании. Иди смотри, тебе надо вообще круто звучит иди смотри тебе надо двухчасовые там трехчасовые вебинары скучнейшие даже я не могу смотреть вебинары даже в своей компании мне бывает скучно я человек который любит конкретику я человек который любит чтобы все разложили по полочкам чтобы все объяснили сказали вот здесь вот так вот здесь вот так вот на это обрати внимание вот тут такая схема то есть я люблю все раскладывать на такие составляющие чтобы у меня в голове уложилась информация и точно так же я раскладываю информацию своим ребятам, которые у меня в команде, тем, кто приходит на обучение, на наши бесплатные обучения, на наши тренинги. То есть мы все раскладываем по полочкам, человек уходит с полным пониманием, что это такое, зачем ему это надо. Понимаете? А когда человеку говорят, вот иди туда, вот там на сайте, иди смотри, но ну он посмотрит, может быть, полвебинара такого. И больше он смотреть не будет. Часто добавляют человека в какой-то канал, бросают вот там ссылку или добавляют, вот иди там смотри, там начинает с первого там пункта смотреть информацию. А там в этом чате информации просто завались, и он не понимает, что это ему даст, зачем ему это, для чего вообще, куда он попал, куда он лезет, тут слишком много надо знать, чтобы заработать денег, понимаете? Абстракция полная, согласна. А знаете почему? Потому что люди сами не, не понимают, как здесь заработать денег. Сейчас я тут чуть-чуть мне -чуть чуть -чуть не нравится. Сами не понимают, как заработать денег и прячутся вот за этой огромной информацией. Понимаете? А человеку нужно сказать четко Допустим, у нас человек приходит, когда, вот, допустим, в нашу систему, либо ребята у нас по системному обучению, когда проходят обучение, они этому учатся. То есть что мы делаем? Что, «Вот смотри, я тебя добавила в первый чат» здесь находится вся структура твой наставник может быть не всегда на связи, То есть я могу быть не всегда на связи здесь ты можешь задать любой вопрос здесь не обязательно все читать но утром у нас проходит планерка то есть обязательно загляни, там будет полезная информация в течение дня люди там задают вопросы там что-то спрашивают может там все это не прочитывать или там читать по диагонали но утром в девять утра там допустим планерка обязательно почитай ее, потому что это даст тебе понимание чем заниматься именно сегодня и там ты можешь задать любой вопрос потому что всегда там кто-то есть там всегда есть дежурные я допустим, мне на связи, ну, мало ли, у меня тоже дети, там, еще там что-то, а, ты можешь туда прийти, задать вопрос, получить грамотный, четкий, быстрый ответ. Пока я не на связи. Вы Выгодит, там, заявка входящая прилетела, и а ты там, вот, тебе нужно потом проконсультироваться, что там с ней сделать. Там, какой-то вот особый момент спросить. Понимаете? Все, человек это все читает, ну, то есть, меня слышит, он, пони... он понимает, зачем ему этот чат. Он понимает, что ему в нем делать. Он понимает, что нужно там делать, что не нужно делать. Все, у него уже не будет расфокуса. Он будет проходить туда один раз в день, а планерка заключалась а, с пожеланием доброго утра. Ну, по-разному бывает, да, а, в идеале, в идеале а, должна проходить планерка. Если уже в команде все настроено, все процессы, утром обычно идет планерка, что, ребята, обратите внимание сегодня на вот это, вот это, вот это. Допустим, у меня, у меня есть общий чат, а есть чаты по веткам. Вот там у меня уже лидеры проводят планерки. Уже я не провожу планерки, потому что я просто не успеваю. У меня огромное количество задач, которые мне нужно решать и по школе, и по команде. Поэтому у меня такие планерки по утрам проводят лидеры. И они говорят, так, вот сюда смотри, вот здесь вот это сегодня делаем, вот на это обратите внимание, вот здесь вот сегодня вот такой сторис выкладываем. Даже вот так. Понимаете? И человек уже понимает, у него в принципе план на день складывается. Вот таким вот образом. Если мы с вами говорим, там, допустим, про обучение, у нас когда приходит человек, допустим, есть у нас обучение по онлайн, мы ему сразу говорим, смотри, обучение рассчитано на 5, внимания, на 5 дней. В течение этого обучения ты научишься вот этому, вот этому, вот этому. Ты узнаешь вот это. Мы сразу с тобой это отработаем на практике. Результатом этого обучения станут твои первые входящие заявки. Там, допустим, такое-то количество людей на бизнес-игру. Вот такой-то, такой-то результат. Поэтому давай не зависать, потому что вот здесь, здесь в процессе денег нет, но как только мы с тобой закончим, ты начнешь получить свои первые результаты и свои первые деньги. Ты же ради этого сюда пришел. Все. У человека есть понимание, сколько по времени. Что конкретно он там будет изучать, какой конкретный результат он получит, да, и когда он после этого начнет зарабатывать деньги, понимаете? Важнее, думаю, слушать здесь и сейчас, а не копать, что было. А, ребят, ну что было, то было. Я к тому, что я не знаю, мне ли это адресовывалось или нет, Руслан, я к тому, что как это должно быть, чтобы человек вас слышал запись будет ребята не переживайте всегда оставляю запись я ее и на youtube залью может быть и скину ссылку чтобы была возможность посмотреть так вот так вот отвлеклась на сообщение руслана я хочу чтобы у вас было полное представление да что для того чтобы люди понимали что им надо дальше делать на что им обратить внимание а чем им в итоге нужно и важно заниматься вам необходимо людям на все делать промоушен промоушен можно делать даже на какие-то технологии на э, темп просто, на э, допустим конкретный какой-то продукт тем кто пишет свое понятно ладно ребята э... ваши сообщения так давайте сейчас да вот все вопросы по теме все вопросы по теме значит когда мы делаем промоушен какие ошибки нельзя допускать вот что нельзя делать ни в коем случае нельзя уговаривать вот это первое что вот сто процентов нельзя делать ну сходи пожалуйста да там давайте вот ну на примере вебинара всем понятно да, всех на вебинар звали ну сходи, пожалуйста, ну там тебе это прям очень надо будет. Мне очень нужно, чтобы ты там была или был, понимаете? Уговаривать вот это прям табу нельзя. Какая еще бывает ошибка? Ошибка, когда делают промо а, не на то. Ну, то есть не тому человеку, не на то. То есть человек только, допустим, зашел, ему еще смотреть там обучение, а его уже, допустим, зовут на какой-то лидерский вебинар. У него расфокус будет, ему это сейчас не нужно. Понимаете, то есть каждому человеку в свое время должно быть. Да, давайте, давайте, я выключу комментарии. Вы правы, потому что на самом деле пытаюсь. Мозг устроен таким волшебным способом, что я все равно пытаюсь прочитать, что вы пишете, и отвлекаюсь и могу что-то не успеть вам рассказать. А мне очень хочется дать вам всю нужную информацию для того, чтобы вы хотя бы могли стартовать в этой теме. Так вот, как я уже сказала, бывает, что делают э, промоушен не тому человеку да то есть э, не то что ему сейчас надо и он не поймет этот промоушен потому что это было ну, не для него не в то время не в том месте что еще нельзя делать нельзя делать а э, промоушен с абстрактной выгодой смотри ты вот сейчас пойдешь на вебинар ты получишь там такие знания прям такие навыки ты прям вот так, прям после вебинара ты так круто вырастешь. Ты там, не знаю, там, закроешь автобонус через два месяца. Надо только на вебинар сходить. Понимаете? Это абстрактная выгода. Если мы говорим, допустим, у нас раз в неделю проходит, ну, допустим, в моей команде, обязательно проходит новичковый вебинар. То есть для человека, который только пришел, вот он только пришел, он зеленый, он только начал смотреть обучение, для него проводится обязательный вебинар. Раз в неделю идет у нас такой. То есть мы показываем человеку точку А, то есть точку, в которой он сейчас находится. Вот у тебя сейчас, допустим, 100 баллов там или 50 баллов. И вот первая ближайшая квалификация вот такая. Чтобы до нее дойти, тебе надо делать вот это, вот это, вот это. У нас есть вот такая схема работы. Обрати внимание вот на это. То есть мы у человека в голове складываем пазлы, доскладываем. Да, то есть ему же наставник сказал, ему уже вышестоящий сказал, он уже в обучении посмотрел. Но я хочу, чтобы вы поняли, для новичка 356 раз сказать, это только намекнуть. Поэтому нужно с разных сторон ему все это показывать, да прокачивать, чтобы окончательно сложился пазл. Я думаю, что вы понимаете, что бывает наставник говорить, а новичок до конца не понимает. Говорит там другой наставник, то же самое, но другими словами, все картинка сложилась. У нас так бывает, у нас есть, допустим, параллельные ветки, где мои ребята, мои лидеры помогают параллельные ветки, там подсказывают что-то, дают понимание каких-то вещей. И вот прямого наставника человек не слышит, а из моей ветки лидера слышит. Так тоже бывает. И это нормально. И это здорово, когда есть возможность нескольким лидерам прокачивать всю структуру. Это очень круто. Так вот, смотрите: значит, что происходит в этом случае? Да, то есть мы человеку говорим: что смотри, ты придешь. У тебя окончательно сложатся все пазлы. Ты поймешь свой путь до первой ближайшей квалификации. Ты еще раз услышишь про те инструменты, которые в первую очередь тебе нужны. То есть ты поймешь там вот эти моменты, вот эти моменты, вот эти моменты. И человек понимает, да, мне надо на этот вебинар. Да, да, я получу там именно ответы на свои вопросы. То есть мы говорим о конкретной выгоде. То есть если нет конкретной выгоды или выгода абстрактная, да, вот как я сказала, ты там столько всего получишь, ты там такие знания там получишь, ты там столько всего узнаешь. Это бла-бла-бла и ничего конкретного. И человек тогда, ну, он не пойдет туда. Понимаете, ему оно нафиг не надо. Я просто хочу, чтобы вы поняли. Вот. И нельзя использовать шаблоны и клише. Очень часто, там, допустим, особенно начинающие наставники это используют. «Вот смотри, там, тебе обязательно нужно пойти на вебинар, потому что это твой будущий рост, там, личностный рост». Там, и начинают использовать такие такие фразы, стандартные фразы, выражения, которые обезличивают этот, этот промоушен. Человеку нужно делать предложение, ну не предложение, а по сути показывать ему возможность именно под него. То есть я, когда делаю промоушен, я делаю его именно под этого человека. Я говорю, смотри, ты у меня умничка, ты уже там, допустим, дошла до такого этапа. То есть мы с тобой достаточно быстро преодолели вот это обучение гораздо быстрее, чем проходят все. И я говорю правду, я говорю именно для нее. Я говорю, сейчас у нас, допустим, там предстоит с тобой вот такой этап. Мы на нем сделаем вот это, вот это, вот это. На этом этапе мы познакомимся с тобой с вот этим и вот этим. Понимаете? И в этом случае человек тогда понимает что от него хотят, что ему надо дальше делать. Но для этого должна быть выстроена система обучения. Боль большинства сетевых предпринимателей, что у них нет системы, нет понимания вот этого по шагам, куда им идти, как им идти, да, то есть какой дорожкой, чему учить человека. Запомните, если у вас нет системы, если у вас нет вот этой вот а, четко, а, вот человек пришел, вот он только зарегистрировался, что с ним дальше делать? Добавить в чат и отправить его смотреть вебинары по продукту, то он у вас сольется через 2-3 недели. Три недели – это прям вот вообще максимум. Ему нужно дать четкое понимание, как он заработает с вами первые деньги, какие инструменты для этого вы будете использовать, чему ему нужно учиться, за какой период времени. И учить его этому, то есть давать ему видео смотреть, задания, с ним это прорабатывать, то, что он сделал. В этом случае за неделю можно обучить человека. У нас сейчас, допустим, когда ребята приходят, просто чтобы вы понимали, если раньше это было пять дней, то сейчас за три дня у нас новичка запускают в работу. И у нас новички уже получают первые результаты на третий, на четвертый день. То есть мы настолько проработали вот эту схему, увеличили скорость, что новичку, который приходит, ему не надо 2-3 недели вникать вообще, что происходит, куда он попал, какой там продукт, с чем ему надо работать. Три дня и человек запускается в работу, понимаете? Чем быстрее у вас вот это время, чем быстрее вот это время, тем быстрее человек получит результат. А ничто так не оставляет человека в бизнесе, как вовремя заработанные деньги или вовремя полученный результат. Есть просто компании, в которых на старте денег не заработаешь. Можно заработать скидку, но при этом, допустим, получить что-то на продажах, тогда человека надо успеть обучить. За короткое время это сделать сложнее. Но, допустим, получить уже первые заявки в бизнес, подписать уже первых людей, пускай даже просто получив скидку, это уже для человека результаты. Мы показываем ему перспективу. Я хочу, чтобы вы вот этот момент тоже понимали. Давайте я сейчас подключу комментарии, вы зададите вопросы именно по, по поводу промоушена. Наверное, мы с вами разберем какой-то один, один промоушен. вот. Ну и, собственно... Наверное, на этом время нашего сегодняшнего прямого эфира закончится. Привет-привет всем, кто присоединился. На самом деле промоушен – это навык, навык, которым обладают большинство лидеров. И они стремятся узнать этот навык, ну, и обладать этим навыком, узнать эти знания, да, масло масляное, но тем не менее это правда. И научиться этому навыку по той причине, потому что это позволяет регулировать все процессы в команде. Я сейчас даже со своими близкими общаюсь с помощью промоушена. То есть вы удивитесь, как можно интересно и ненавязчиво по сути управлять э, мужем и детьми, если ты знаешь э, искусство промоушена. Если ты знаешь, как он составляется. У меня сейчас ребенок без проблем моет посуду. Причем делает это с радостью, с удовольствием. Пацану 11 лет. С людьми нужно говорить лично, точно. Как довести до активации? Итак, про активацию, ребят, мы говорили с вами в последнем посте. Мы, я показывала прям специальные скрипты и даже фразы, которые можно использовать, когда вы делаете именно промоушен на активацию. Если будет много запросов про активацию, мы про нее поговорим. Очень не хватает системного обучения. Согласна, если нет системного обучения и системной работы, то есть человек пришел, вот он делает раз, два, три, получает вот такой результат, вот так он идет на такой вебинар. Вот здесь на Zoom он прокачивает какие-то навыки. Вот здесь он идет дальше, вот здесь он растет как лидер. Вот следующая ступенька, следующая ступенька. То и не будет а, хорошего, серьезного роста в сетевом. Так можно и год сидеть и смотреть, да, и иметь пару человек в команде, которые случайно забрели. Вот. Понятно, что нужно показать свою экспертность без воды. Ну, это и так понятно. Так. Есть структура промоушена, есть, я про нее скажу. Не понимаю, как подписывать на бизнес, если сам еще ноль. Итак, ребят, чтобы подписывать людей, ну, опять-таки, это не по теме промоушена, но я быстро отвечу. Чтобы подписывать людей в бизнес, даже если у вас всего лишь ноль, и вы пока еще ничего не заработали, у вас первое, что должно быть, четкое понимание, что вы в правильном месте и здесь действительно можно заработать деньги. Если у вас нет внутри этой уверенности, даже если вы уже их заработали, каким-то образом волшебным, нет, ну бывает, что приходит под тебя человек, который начинает быстро работать, и ты вроде как начинаешь получать какой-никакой чек. Вроде деньги заработал, но сам еще ничего не сделал. Понимаете? Вот если у вас нет этой уверенности, что вы в правильном месте, в нужном месте, в нужное время, и что здесь действительно можно заработать деньги, вы никого не подключите. От слова «совсем». Первое, что мы работаем вот здесь, вот с головой, у вас должно быть стержень внутри от понимания того, что вы можете это сделать. И люди, которые придут к вам, тоже могут это сделать. Второе, что нужно иметь на старте, у вас должен быть четкий, пошаговый план, желательно от наставника, как заработать в вашей компании первые 5-7-10 тысяч рублей. Этот план вам должен расписать наставник. Ну как должен? Условно, конечно, должен. Наставник вам вообще в принципе ничего не должен. Он у вас вообще в принципе может и не быть наставника. То есть вы можете обратиться к вышестоящему попросить показать на примере маркетинга тогда сколько вешать в граммах, как я все время шучу, да? То есть сколько людей надо подключить, чтобы заработать, допустим, первую десятку? Сколько продать нужно, чтобы заработать? И чего продать? И как это продать, чтобы заработать первую десятку? Итого у вас должен быть четкий пошаговый план. Если он у вас есть то вы человеку совершенно спокойно говорите, смотри, я в тебе вижу потенциал, у меня есть для тебя четкий пошаговый план, как вместе со мной, да, то есть в паре со мной. В первый месяц ты можешь выйти на 10 тысяч рублей в нашей компании. Пошли со мной. И вы идете по этому плану и зарабатываете эти первую десятку. В следующем месяце будет гораздо легче говорить. И человек с вами идет и зарабатывает первую десятку. Он, может, и не дойдет до десятки, но определенное количество денег он заработает, если будет выполнять эти действия. Главное, чтобы план был грамотно составлен. Я просто хочу, чтобы вы поняли, каждый, каждый лидер начинал с нуля. Очень редко лидеры приходят уже со своими, ну, не редко. Бывает, что лидеры приходят со своими командами, но в этом случае они уже где-то ее все равно набрали. То есть они уже где-то это сделали. И я поняла. Так, ребят, давайте так. Нам сейчас придется проваться. Нам сейчас придется прорваться буквально через полчаса. Я обязан будет вторая часть прямого эфира. части прямого эфира сейчас ребята присоединятся расскажу что было а было следующее буквально а, совсем недавно мы решили переехать так сейчас подождем пока все подключатся вторая часть прямого эфира в действии сейчас все добавятся ребят сразу извиняюсь за то что пришлось прервать прямой эфир Расскажу сейчас, ребята, добавятся, расскажу, что произошло. Буквально недавно переехали в свой новый дом. У нас двухуровневая квартира, четвертый и пятый этаж, получается. И когда мы ее брали, мы были такие счастливые, да, то есть нам нравится, когда два уровня есть. Мы не учли только одну вещь, что лестница узкая, и чтобы доставить наверх диванчики, кровати... Все это приходится делать через балкон, с четвертого этажа поднимать на пятый. И вот сейчас нам привезли кровать, наконец-то, которую нам обещали еще месяц назад привезти. Кстати, к слову сказано, да? И она опять не пролезла по лестнице, и мужу пришлось стучаться в мой кабинет, и вот через балкон моего кабинета они сейчас закидывали кровать наверх. Это, конечно, непередаваемое зрелище, очень непередаваемое ощущение, и когда я вижу, когда мужики закидывают это все через балконы, на трассах, и уже не первые грузчики, нам говорят, что такое с ними впервые. Ну, в общем, у нас все, все особенное в этом, короче, в этом месяце. Поэтому благодарю вас за то, что подождали меня. Сейчас мы подождем, пока ребята подключатся. Я расхожу еще схему промоушена. И, собственно говоря, один из промоушенов вам озвучу, который вы выберете, да, за который больше всего будет голосов. Ну и отпущу вас. Поделитесь масочкой. Ребят, кто хочет масочку? Там, кстати, и не только стрелочки, там еще и реснички есть. Ну То есть разные варианты, это прям моя любимая тема. По сути, можно не краситься, если не успеваешь. Мне все равно, конечно, крашусь. Но она мне очень нравится. Пишите мне в директ сюда, на этот аккаунт, и я пришлю вам, где ее взять. Так, запустите новеньких. Так, ребята, я уже не могу запустить. Я уже вышла в прямой эфир. Так, мы сегодня прорабатываем тему промоушена. Изум в группе 33. Как разорваться? Не знаю. Так, я покидала эфир новеньким. Ребята, просмотры, значит, новенькие в этом самом в записи. Я оставлю в ленте, а через сутки я отправлю в IGTV. То есть оно все равно будет сохранено, но на IGTV, на нашем канале. Поэтому любой сможет посмотреть в любое время. За это не переживайте. Так, ну что? Жалко, конечно, да, большое количество людей. Сейчас вторую часть... Уже увидит в записи но ну, что поделаешь Вот, бывают такие форс-мажоры Работаешь тут, работаешь И тут люди приехали Не стоять же им там ждать, пока я завершу Еще 15 минут прямой эфир Ну что, давайте Давайте с вами обсудим Схему промоушена Давайте с вами обсудим схему промоушена И я в прямом эфире Приведу вам пример Промоушена на ту тему, которую вы выберете Конечно, можно. Нужный вопрос про промоушен. Мы как раз остановились на вопросах. Давайте вы зададите вопросы. А первая, когда была? Первая часть была только что. Она сейчас сохранена в ленте аккаунта. Как только она закончится, вторая часть, вы сможете ее посмотреть. Ну что, жду ваших вопросов. Задавайте. Я с удовольствием на них отвечу. Вроде как обозначались, что будут вопросы. Но пока не вижу вопросов. Ладно, жду буквально еще минутку. Жду минутку и... и, и. Расскажу вам схему промоушена. Ладно, пока вы пишете, давайте, давайте поговорим про структуру промоушена. Смотрите, когда вы пишете создаете, создаете, да, внутри у себя в голове промоушен, первое время вы промоушен будете собирать. прям собирать по частям, по кусочечкам. Я первые полгода так делала. То есть я мысленно его собирала по всем элементам, а потом, а потом, собственно говоря, уже его научилась делать на автомате. И многие, кто говорят, ты так говоришь, что там тебя невозможно не послушать, невозможно не пойти не сделать, невозможно там а, что-то не изучить. Просто я уже работаю и а, все делаю а, с помощью промоушенов. Так, совместители как с ними? Какие совместители? Я не совсем поняла. Пожалуйста, уточните вопрос. Так, вопросов полно уже. Но давайте уже я вам расскажу схему, потом отвечу на вопросы и, собственно говоря, отпущу вас. Во-первых, когда мы делаем человеку промоушен, первое, на какой вопрос мы отвечаем, что это? То есть если мы человека зовем на вебинар, мы даем понимание, что это. Потом, потом, обязательно. Мы человеку говорим, что это дало мне. То есть когда я была там на таком-то вебинаре, то есть даем понимание. Потом мы даем человеку понимание, что это даст ему. Обязательно. Что это даст ему. И заключаем сделку. То есть оставляем, по сути, даем выбор без выбора. Вот эти все элементы, они обязательно должны присутствовать в любом промоушене. Сколько времени нужно, чтобы собрать промоушен? В голове, чтобы собрать промоушен, нужно пару минут. Чтобы научиться это делать, нужно время. Потому что есть нюансы, допустим, на разные типы промоушенов. Да? То есть эм, мы можем делать промоушен на человека, можем делать промоушен на скорость движения. Можем делать промоушен на активацию, а можем делать промоушен в принципе на сетевой маркетинг. Они будут отличаться, несмотря на то, что есть общая структура и общая схема, они будут отличаться. Вот говорю, год назад я проводила тренинг, я прям учила делать промоушен, да, то есть мы, я, мы прям прорабатывали, проговаривали промоушен на каждый из э, возможных вообще моментов, с которым люди сталкиваются в сетевом маркетинге. Выборы без выбора – это из НЛП. Да, но здесь это позволяет очень круто работать. Так, как набрать подписчиков? Это сейчас не по теме нашего сегодняшнего прямого эфира. Так, так, так. Сейчас посмотрю. Так, есть ли разница в промоушенах на наставника, на себя и на продукт? Есть. Есть, равни... есть не то чтобы разница, есть нюансы. Мелкие особенности, которые нужно знать для того, чтобы грамотно делать такой промоушен. Как объявить о промоушене? О нем не надо объявлять. То есть вы приходите, допустим, в личку к человеку, и вы хотите сделать ему промоушен на то, что нужно прийти на вебинар. Или вы хотите сделать ему промоушен на то, что ему нужно пообщаться с вами вышестоящим наставником в чате тройки. И вы делаете промоушен на наставника вышестоящего обязательно, и делаете промоушен на эту встречу. Он может быть полный, а может быть сокращенный. Очень часто используется сокращенный вариант, особенно когда два промоушена используются рядом. Пример промоушена для домашних. Как звать в команду? Ребят, это не тема промоушена. Как делать промоушен на наставника. Про структуру промоушена я рассказала. Так, ну давайте определимся с вами, на какой, промоушен, какой промоушен мы с вами будем сегодня разбирать. У нас там было несколько вариантов. Вариант промоушен на активацию, промоушен для домашних и, и, и был промоушен на наставника. Какой из трех, какой из трех мы с вами разберем. Угу. Так, вариантов много, но чаще всего встречается именно промоушен на активацию. Давайте разберем с вами эту тему, давайте разберем с вами эту тему в продолжении того, что уже было, я пока выключу комментарии, я уже поняла, что мы будем разбирать промоушенную активацию. В продолжении темы поста, да, я знаю, что у большинства людей с этим связаны огромные сложности. Кто-то боится об этом рассказать, кто-то не знает, как об этом рассказать, да, то есть как вообще сформулировать, что человеку нужно потратить свои собственные деньги. А Я хочу, чтобы вы понимали, что здесь кроется… Успех в мелочах, то есть э, зависит не только от того, какой промоушен вы сделаете на активацию. Просто хочу, чтобы вы поняли, и у вас сложилась вся логическая цепочка. То есть э, когда мы с человеком разговариваем, разговариваем еще в момент презентации, делаем эту презентацию грамотно, то есть мы не говорим человеку э, там, про компанию и продукт, а грамотно показываем, что мы с ним будем делать, да, то есть как мы будем работать, какие у нас технологии, а, что его ждет впереди, сколько он сможет зарабатывать денег, мы в этот момент ему уже вкладываем определенные смыслы в голову. Да, то есть что это будет его собственный бизнес, как он сможет с ним в нем развиваться, что ему не нужно будет вкладывать большие деньги, а, как, допустим, в офлайн-бизнесе. Да, то есть мы уже оттуда начинаем путь к активации, к такой активации – когда человеку не надо будет там долго из пены у рта доказывать, что ему нужно это сделать. То есть, когда человек понимает выгоды от работы с вами, он совершенно спокойно воспримет тему активации. Это первое. Я хочу просто сейчас, чтобы вы этот момент услышали. Это первый момент. Да? То есть начинается все еще там. Далее, допустим, по той схеме, которую я, допустим, даю уже в системном обучении, я это объясняю в. Бизнес-игре для сетевика. Следующий элемент, когда а, с человеком уже ведется разговор про активацию, да, то есть, а, по сути, подготавливаемый человек к активации, идет чат-тройка. Про него я рассказываю в пятом дне нашей, э, не в пятом, в четвертом дне нашей бизнес-игры. А, что такое чат-тройка? Чат-тройка, сейчас чихну, ой, извиняюсь, правду говорю. Так вот, смотрите, чат-тройка позволяет прокачать новичка, который приходит в бизнес. Чат-тройка делается с вышестоящим наставником, непосредственным наставником новичка и новичком. Делается это в формате э, именно голосовых сообщений, мы не созваниваемся. Потому что если созваниваться, нужно договариваться, у них разный часовой пояс, разный режим дня, там у кого-то маленькие дети, а пообщаться голосовыми можно в любое время суток, абсолютно серьезно. Поэтому у нас это идет только в формате, в формате э, голосовых сообщений то есть сделали человеку промо на вышестоящего наставника позвали его в чат добавили и в чате в чате наставник вышестоящий значит допрокачивает тему бизнеса и допрокачивает тему продукта как он это делает он рассказывает то есть показывает примеры да то есть рассказывает какие результаты можно получить на продукте то есть здесь не надо рассказывать у нас там столько-то там торговых линей, у нас такие-то там награды у нас такие-то классные продукты Нужно человеку показать результаты. Желательно, чтобы вышестоящего наставника был свой личный тоже результат на продукте. Допустим, когда я делаю там, там, вот в таком чате тройки промо на продукт, я человеку говорю, что смотри, в принципе, можно просто взять и попробовать продукт. То есть тебе все равно же нужно понять, с чем ты будешь работать. То есть я показываю, что продукт – это основа бизнеса. Ты же не будешь работать с таким продуктом, да, то есть вообще в принципе строить бизнес, где продукт – говно. Ну, давайте называть вещи своими именами. Правильно не будешь. А значит, тебе нужно понять, вообще, что это такое, заходит тебе оно или нет. И я могла бы себе просто предложить пойти там взять что-нибудь, да, то есть там э, из каталога, сайта там просто повыбирать. Но моя задача, и это есть в посте, которая у нас э, вот, последний вы, выложен в ленту, чтобы ты в первый же месяц получила результаты на продукте, чтобы ты поняла, стоит ли вообще с ним работать или нет. И дальше я привожу пример, То есть у нас есть несколько направлений, вот в этом направлении можно получить вот такие-то результаты и конкретный пример. Вот в этом направлении можно получить вот такой результат или такие результаты и конкретный живой пример. Запомните, истории продают. Свой конкретный пример. Допустим, на своей дочке я привожу. Мы за три недели слезли вообще с гормональных препаратов, нам сняли диагноз предастма. И у меня ребенок, который 7 лет ел ограниченное количество продуктов да более ограниченное. Сейчас есть все. И клубнику, и, короче, и шоколад, есть все, и ез за это ничего. Да, то есть я привожу конкретные примеры, а, и в конце я человеку задаю замечательный вопрос, запомните его, он очень круто работает. Какой результат ты хотел бы получить первым? То есть я у человека вызываю желание вообще разобраться, подумать. А я не спрашиваю, будешь пробовать, не будешь. Или что ты будешь пробовать? Я спрашиваю, какой результат ты хотел бы получить первым? И человек начинает, мозг человека так устроен, что он начинает думать. То есть в этот момент я его уже допрокачиваю в теме того, что ему нужно будет что-то взять себе на активацию. И когда проходит этот чат тройка, он у нас смотрит первичное обучение еще до активации. Когда они подходят к активации, наставник уже делает ему промоушен, говорит, слушай, я тебе по-хорошему завидую, по-хорошему завидую, потому что ты сейчас подходишь к моменту, когда ты будешь знакомиться с основой этого бизнеса. Ты будешь знакомиться с продуктом, ты получишь о нем свое собственное представление и свой собственный результат, о чем сможешь говорить людям, которые будут к тебе приходить. Потому что это основа, ее нужно знать. Какой результат ты там себе выбирал, да? то есть, о чем ты, может быть, хотел бы меня поподробнее спросить, мы бы с тобой обсудили. Все, мы подводим человека к активации логично, не просто там стесняясь, там как это как эти как девятиклассницы, да, там стесняются, когда там на, мальчики начинают на них смотреть и начинают глазки строить, там, пачком, бочком, там это. А совершенно конкретно, то есть нормальная тема, то есть это основы, структура этого бизнеса. То есть мы не говорим это, хоп, там человек там что-то изучает, а теперь тебе нужно сделать покупку на 5, 10, 15, 20 тысяч рублей. Вон там сайт, вот ссылочка, иди там, зайди, как многие делают, вот там ссылочка, ты иди, зайди там себе в корзину, покидай. Тебе нужно сделать покупку на такую-то сумму денег. У человека, конечно, возникнут возражения. У него, конечно, возникнут вот такие большие глаза. И там, а зачем мне это? А что это? А почему это? А вы мне вначале об этом не говорили. Но мы делаем это постепенно. То есть мы не говорим, хоп, там, кинули информацию человеку на голову. И давай, работай там с этим. Мы делаем это постепенно. То есть человек, когда подходит к активации, он понимает, что она ему нужна. Да, потому что он хочет, во-первых, с нами работать, ему с нами интересно. Он понимает, что ему нравятся э, методы и способы, которыми мы работаем. Ему нравится тот план, который мы пошагово уже обсудили, как он заработает с нами деньги. И сейчас ему нужно познакомиться с продуктом, иначе, а, он не сможет работать в клиентском чате, а мы показываем, что оттуда можно, благодаря этому инструменту, можно заработать, в принципе, зарабатывать, да, там 20-40 тысяч рублей в месяц, не особо напрягаясь. Просто грамотно организовав работу через клиентский чат. Но надо знать продукт. Нужно с ним познакомиться, хотя бы его пощупать, потрогать. Ну и он не сможет людям, которые будут приходить к нему в бизнес, ничего сказать о продукте, потому что он его не пробовал. Это неправильно. Но и я всегда говорю, тебе надо попробовать продукт. Потому что если продукт тебе не зайдет, тебе нет смысла на нем строить бизнес. Ты не сможешь. Это не та сфера бизнеса, где можно не пользоваться своим продуктом, не носить, допустим, обувь, которую ты продаешь в своем магазине. Или не, самый, не ездить на шинах, которые ты у себя там, допустим, в шинном центре продаешь. Это не та тема. Здесь так не получится. Я человеку привожу свой пример. Когда я приходила в бизнес, я, мне понравилась схема работы. Я ничего не знала о продукте. Я была готова к тому, что мне что-то оттуда не понравится. Но я точно знала, что если продукт мне не зайдет, если будет вот прям совсем откровенное говно, я работать не буду, сколько бы денег мне за это не обещали. При том, что за мной уже зашли люди. А я только продукт получила, и только начала его пробовать, смотреть вообще, изучать, что это такое. Но мне понравилось, мне многое понравилось. Мне было очень мало продуктов, которые, вот, допустим, от компании, которые мне не зашли или зашли не так, как остальные. И я человеку об этом говорила откровенно. То есть для меня это было важно, я уверена, что для тебя тоже важно строить бизнес на том основании, чтобы это был качественный, хороший продукт. Поэтому тебе нужно попробовать. Но если вы будете закладывать эту, эту мысль человеку в голову постепенно, она нормально там прорастет. Если вы его огорашиваете сразу, что вот и она, регистрация прошла, а теперь тебе нужно сделать покупку. Вот прямо сейчас, значит, дальше мы не идем. Никакого обучения я тебе не дам, работать я с тобой не буду. Так а на каких основаниях ему делать? Он еще не понял, что он вообще с вами может сделать. Он еще не понял, а стоит ли вообще с вами работать? И что он получит в результате? и того, что будет? Он не увидел ни, как вы будете работать, ни четкий план, как он, допустим, достигнет своих первых результатов. Он не понимает, почему ему работать именно с вами, потому что вы спрятались, допустим, за компанией, за продуктом, вы про себя ничего не говорите, но рассказывайте туманные какие-то истории про то, что можно заработать, про то, что здесь люди зарабатывают. Конечно, доверия не будет. Зачем ему делать активацию, зачем ему вытаскивать деньги из семейного бюджета? У нас есть ребята, которые приходят и говорят, «Слушайте, ну нет, сейчас вот столько денег на активацию». Мы говорим, «Вообще не проблема». «Вообще не проблема, можно добрать в течение месяца». Сейчас тебе нужно взять и попробовать. Все равно попробуйте. Я, допустим, не даю никакие технологии, даже клиентский чат, если человек в руках не держал продукты. Я считаю, что это обман тех же самых знакомых, если он начнет рассказывать о продукте, который в глаза не видел. Я говорю, берешь, пробуешь, как только ты получил, все попробовал, пощупал, тебе нравится – ты готов с этим работать. Я тебе даю технологию клиентского чата, мы в течение месяца не просто активацию сделаем, мы еще заработаем оттуда. И я тебе покажу, как это сделать. Понимаете? То есть, если у вас гибкое предложение, то вы сможете поработать с любыми людьми. С теми, кто говорит, я сейчас не могу, там, сделать активацию полностью. Вот у меня есть там, допустим, небольшая какая-то сумма, а там остальное будет потом. Можно начать. Для этого просто должны быть технологии. Я сейчас подключу вопросы. Вы сможете задать мне вопросы как раз-таки по промоушену на активацию. Вот это как раз-таки тот случай, когда а, промоушен специфический, когда промоушен идет нечетко по схеме, да, то есть что это дало мне, хотя мы тоже рассказываем, свой пример приводим, что это даст тебе, тоже рассказываем. И здесь нет такого выбора без выбора, который мы даем, допустим, в остальных случаях. Запись будет обязательно. Я уже много раз ответила на это, но, видимо, кто-то присоединяется, еще не видел этого ответа. Жду ваших вопросов. А если компания не продуктовая, тогда вопрос, какая компания? Что конкретно продаете? Так, примерно сколько разогрев перед активацией идет по времени? Не больше двух суток. Не больше двух суток, потому что в первый же день человек знакомится с вышестоящим наставником, и э, на следующий день он смотрит э, материал перед активацией. То есть, по сути, двое суток. Это прям максимум. Но ему этого достаточно, потому что он для себя, понимаете? Вот у человека в голове есть весы, они есть у каждого. Я хочу, чтобы вы очень-очень хорошо это поняли. На одной чаше весов, допустим, лежит сумма активации 10 тысяч рублей, к примеру, не обязательно такая, но давайте возьмем 10 тысяч рублей. А на другой чаше весов должно лежать что-то, что-то, что, -то, что, -то, что э, человека будет перевешивать, вот эту десятку, потому что у любого нормального в голове включится счетчик, что он может купить на эту десятку. И насколько ему нужен вообще ваш продукт. Поэтому в голове у человека должны закрыться галочки. Мы будем работать так-то, будет такая-то поддержка, такое обучение. Наставник у меня вот такой, вышестоящий у меня крутой. Значит, я получу вот так вот это, вот это, вот это, вот это. Вот когда вот эти галочки не сложились, вот на эту чашу весов, и она опустилась, ему уже не кажется, что десятка это много. Он потому что много получит. А если у него вот этого понимания нет, если у него, наоборот, это десятка перевешивает, то все, он вам говорит, у меня нет денег на активацию. Или, а почему так много? Или, это моей а не знаю, где взять денег. Потому что, по сути, это отмазка. Понимаете? Так, сейчас, сейчас, сейчас открою ваши вопросы. Так, если человек у других пробовал продукта, сейчас пришел в компанию, денег на активацию нет. Можно дать технологию клиентского чата, или пусть сначала какой-то заказ сделает. А Если он уже пробовал продукт, если он с ним знаком, а можно дать технологию клиентского чата, да, то есть показать человеку, как в нем работать, он в течение месяца вам с помощью клиентского чата сделает активационный заказ. А дальше больше. Так можно, если он уже продукт пробовал. Но если он и о нем ничего не знает, он никогда не держал в руках, то нет. Я не даю, я считаю, что это обман. Так, если это туры. Ребят, туры это прям отдельная тема, это отдельная тема, там нужно совершенно по-другому, не то чтобы совершенно по-другому делать презентацию, там вы не сможете показать человеку продукт живьем, вы можете, конечно, выйти в Zoom, показывать, допустим, как вы где-то были, как это все выглядит, чтобы человек видел, что это реально, что это не лохотрон какой-нибудь, да, но здесь, здесь, вот что касается туров, да, и что касается путешествий. Там сумма активации, да, то есть сумма входа в такую компанию достаточно высокая. Поэтому вам надо очень много положить на вот эти весы, которые параллельно стоят, чтобы человек захотел зайти. То есть э, я не имею в виду сейчас бонусы, а прям аргументы, почему за, почему да. Сами себе ответьте, почему да, почему человек должен прийти в вашу команду, что вы ему дадите. Потому что эта сделка либо перевесит сумму активации, либо перевесит то, что вы человеку дадите. По-другому никак, понимаете? Так, а если активация э, стоит 2600? Знаете, кто-то вам и на 2600 скажет, знаете, у меня нет денег. И скажет он это не потому, что у него реально нет денег, а потому что у него нет денег на ерунду, а значит, он не понял э, пользы вашего предложения. Так тоже бывает. Стоит ли еще раз позвонить тем, кто хотел э, знать подробности, а сам не перезвонил? Уточни, пожалуйста, речь идет о презентации, то есть люди тебе написали, то есть мне не хватает исходных данных, то есть нет дано для того, чтобы я ответила на вопрос твоей задачки. Стоит ли рассказывать о том, как мы будем работать в подробностях до активации? Есть смысл рассказывать, что вы будете делать. То есть смотри, у нас красивый бизнес без ущерба для психики и репутации, тебе не придется Звонить по знакомым, ездить в офис, а, не знаю, там ходить с каталогами, стоять с промостойкой. Мы работаем красиво, через интернет, так, так, так, делаем вот это, вот это, я научу тебя делать вот это, вот это. Это обязательно надо человеку говорить. А как он поймет, надо ему с вами работать или нет? А если нет возможности дать продукт на пробу, сама только пришла, взять у наставника, а зачем человеку дать продукт на пробу? Он должен его попробовать не у вас, он должен его себе купить и захотеть при этом а для этого нужно сделать еще промоушен на продукт не просто на активацию но на продукт он уже в активацию продукция будет брать а значит он должен понимать что это какую пользу он несет что это дало вам что это дать ему понимаете а если компания на путешествие про путешествие уже ответила то есть нужно купить папку как донести какую папку давайте подробности, потому что я не знаю ваших исходных данных. Если все понравилось, значит, говорит, деньги будут в следующем месяце. Как в течение месяца с ним работать, чтобы не напрягать? А с ним не надо работать, пока он у вас не активировался. Вот абсолютно серьезно. Потому что начнете работать, он что-то начнет пробовать, не у него получится. Он скажет, ну и хорошо, что я еще не успел активироваться. То есть запомните, работать с человеком, у которого нет активации, не имеет смысла. Но подогревать его надо. Что там, привет, вообще, как у тебя дела? У нас сегодня прошла там классная планерка, мы сегодня с ребятами разбирали то-то-то, жалко, что тебя не было. Вот как только ты присоединишься, ты тоже начнешь попадать на такие планерки. То есть вызывать у него интерес и ощущение нехватки. У вас там что-то происходит интересное. Или у тебя человек заработал там за неделю там 10 тысяч рублей. Или еще что-то произошло такое, что может его смотивировать прийти быстрее. Понимаешь? Так. А есть промоушен на клиентский чат, конечно, есть. Промоушен есть на все. А если человек стесняется создать чат и добавить знакомых, знаете, есть такая замечательная фраза: боишься любить, сиди и дружи. Вот боится человек хочет денег, но боится что-то делать. Сиди и смотри, как другие зарабатывают. Все, мне других вариантов нет. Когда приходит человек и говорит: мне срочно надо, что нужно делать, я готов делать все. Ну, понятно, кроме там, а, не знаю, там продавать органы и выходить на панель. Ну, в рамках приличного, понимаете? То есть я готов работать, готов делать, что нужно делать. А если человек говорит, я вот тут боюсь, я вот тут не хочу, вот тут я не знаю, вот если вдруг на меня там плохо посмотрят, а вдруг вот тот человек из заявки мне что-то скажет, боишься любить, сиди и дружи, я только так отвечаю. Все, следующий, это бизнес перебора, ребят, запомните. Не надо трястись над каждым менеджером. Когда я поняла эту вещь, мне было очень больно. Мне было больно до того, как я поняла. И когда я поняла, мне стало немножко легче. Что, о чем я сейчас говорю? Есть люди, которые приходят в этот бизнес, и они говорят, что они хотят. То есть хотелкины, так называемые. Я хочу вот это, я там вот то-то смогу, я вот то-то буду делать. Но они пропадают при переходе от слов к действию. Все, они пропали а вы пытаетесь его на своем горбу вывести. Я так делала в начале пути. Я тормознула сама, я не это, я не, в смысле, тормознула рекрутинг. Я считала, что те люди, которые попали в мою команду, я должна из них вырастить миллионеров. Это прям моя обязанность святая. Я забывала только одну вещь, что мне надо было больше, чем им. И многие из них были как раз таки из разряда хотелкины. Хочу, но ничего делать не буду. А потом в конце месяца, вот в следующем месяце я обязательно, точно, стопроцентно все сделаю. Сейчас я работаю по принципу, который меня раньше очень сильно бесил. Но он реально работает. Принцип, который достался нам от ребят, которые работали еще там старыми способами. Сильным помогаем, слабых понимаем, слабых понять, просто понять. Он сейчас не может, у него нет ресурса, ему нужно адаптироваться, потусить, что-то посмотреть. Вы делаете промоушен, объясняете темп, скорость, результаты, даете инструменты, не действует. Это не ваша задача его вытаскивать. Вот правда, не ваша. Ваша задача помогать сильным, тем, кто готов делать, кто не пропадает при переходе от слов к действию. Это 100%. Так, я была в ДТ, только видео со своих путешествий. Ну, видео со своих путешествий работает только сейчас, к сожалению, и это абсолютная правда, индустрия в кризисе. Люди сейчас не хотят вкладывать деньги в путешествия, потому что непонятно, когда, куда можно будет поехать, и чем это закончится, не рухнет ли все это. Поэтому здесь, сейчас настали сложные времена. То есть можно подключать наличные энергетики, но не факт, что у ваших людей будет получаться подключать туда же людей. Можно каталог дать человеку, который не подписался еще. Зачем? Человеку нужно дать понимание, зачем ему этот каталог. Если вы просто ему дадите каталог, ему это ни о чем не скажет. Он его полистает и закроет. А если финансовые инвестиции а если финансовые инвестиции, то здесь, здесь, в любом случае вам нужно объяснять. Вот на одной чаше весов лежит сумма инвестиций, на другой чаше весов должно лежать, что человек благодаря этому получит, какие знания, навыки, умения, обучение он получит в вашей команде. Если это перевесит, он будет делать инвестиции. Если у него в голове есть понимание, что инвестиции делать нужно, потому что не все еще это понимают. Вот. Есть ли образовательная платформа? Зависит от того, что за образовательная платформа. Так, нужно звонить человеку, если он отказался, и через какое время? Отказался от чего? Еще вопрос. если активация как таковой нету, а, и ее выставляю я сам? Как с человеком работать, если он особо ничего не берет или берет мало? Слушай, ну здесь нам с тобой нужно обсудить этот вопрос. Да, то есть мне нужно больше исходных данных. Активации как таковой нету. Что за компания? Почему нет? Не, ну есть компании, в которых нет как таковых активаций. И где можно вообще в принципе ежемесячное ЛТО не делать. Но здесь должны быть правила, допустим, команды. То есть я с тобой работаю, вот есть определенные правила. То есть ты имеешь доступ к моему обучению, к примеру, да, то есть я показываю на своем примере. Ты имеешь возможность, там, допустим, работать куратором в моих бизнес-играх, если у тебя есть активация к какому-то числу. Нет активации, значит, не, ну, как бы на бизнес-игре, например, не работаешь. То есть есть определенные нормы и правила. Ты можешь их устанавливать внутри своей команды. Главное, чтобы это не противоречило общему направлению компании, потому что если оно будет противоречить, ты можешь где-нибудь влететь. А сетевой бизнес это волшебный бизнес. Кому-то э, и вещи пострашнее сойдут с рук. А кого-то благодаря этого просто турнут, потому что наставник захочет твою структуру. Так тоже бывает, и я такое видела. Поэтому вот здесь аккуратно. Так, активировался и все. Стоит писать дальше? Отвечает «да», «нет» или «не тратить время». В смысле, активировался и все. Человек активировался – это только самое начало. А, в смысле, стоит ли писать ему, активировался он или нет? Ну, вы же видите в личном кабинете. Но ваша задача построить диалог таким образом, чтобы после активации он сам с вами связался. Мы работаем таким образом, что, слушай, как только сделаешь активацию, сразу пиши мне, я тебе открою доступ к обучению. Мы с тобой сразу начнем делать результат. И человек заинтересован вам написать, что он сделал активацию. Если он вам не пишет, значит, он ее не сделал. Понимаете? В чем фишка? Тут задача построить диалог другим способом. Так, смотрю, тут куча этих... Смайликов. Так, так, так. Так, я так и делала до твоего сегодняшнего прямого эфира. Рада, рада что осталось понимание, как нужно делать. Одна из команды вышла за счет, вышла за счет команды на определенный уровень и слилась. Просто не захотела работать. Так, не понимаю, где вопрос. Так. Как раз-таки туризм туризможел. Я рада. Но у меня очень много людей, ребят, из вашей индустрии, приходят на обучение, и они сейчас в поисках второй сетевой компании, чтобы хоть как-то выжить. Потому что люди не хотят делать ежемесячные взносы для того, чтобы потом поехать. Если в вашей команде по-другому, я безумно счастлива. Я говорю про общую температуру по больнице. Вот без обид у меня очень много и друзей и людей с которыми я работаю из этой области так. так ребят я не отвечаю на вопрос в какой компании я работаю потому что это не поле для рекрутинга понимаете у меня отечественная сетевая компания она мне очень нравится но я пиарю не ее люди когда приходят ко мне они приходят на меня на мое обучение на мои возможности которые я даю а не на компанию. Компания идет к бонусу. Как работать с человеком, если он зарегался месяц назад, хотел активироваться, но так и не сделал? А, наверное, Дарья, судя по логину. Даш, а чтобы такого не происходило, человек сразу должен понимать, зачем ему активация, сразу понимать, что он получит, как только он активируется, понимаешь? А чтобы он не ждал вот так вот месяца, ты не металась там, активируется, не активируется. Все-таки да или нет? Мы четко обозначаем человеку рамки. Мы по сути делаем тут, тут, тоже, кстати, можно делать очень хитрый выбор без выбора. То есть если ты сейчас активируешься, там, допустим, в ближайшие, ну это при этом вы подвели его грамотно к активации, там, допустим, активируешься, там, допустим, в ближайшие несколько часов. У меня как раз есть три часа свободного времени. Мы можем с тобой сразу проработать вот это, вот это, вот это. То есть выбор без выбора. То есть он по сути колеблется. Вот он вроде готов активироваться. Но ему чего-то не хватает. И мы даем ему вот такой волшебный пенди. Он активируется, и все, и сразу вы берете его в работу, начинаете там ему объяснять, там основные моменты с ним прорабатываете, можете даже план обсудить, четкий пошаговый. Можно и так делать, понимаете? Не зависит от вас: здесь надо четко выставлять границы. Потому что человек делает то, что вы ему сказали, или то, к чему вы его подвели. Другой вопрос: что вы не умеете подводить к этому, понимаете? Так, как на первой встрече начинать с потенциальным? Ребят, у меня есть на эту тему отдельный интенсив. Скоро я буду делать как раз-таки на него промоушен и показывать, да, на следующей неделе, скорее всего, мы будем его проводить. Будет возможность прийти, научитесь делать от и до, потому что на эту тему я веду тоже более трех часов вебинар, который вот просто по шагам все раскладывает по полочкам. Спасибо большое, Светлана. Я обязательно прочитаю, я, бывает, не успеваю. А с этим а, ремонтом, переездом, еще и первым сентября, и у меня еще первоклассник, мне иногда хочется с, вот просто закрыть рукой, <сас> руками лицо, сказать, я рыбка, у меня нет ножек, и я больше никуда не пойду. Так, про саму систему я буду рассказывать в пятницу, 18.00 по Москве. Так что приходите, услышите. Так, так, так, так. Вижу, есть еще вопросы, есть еще вопросы, можно ли развиваться в двух компаниях. Если это не противоречит основно, основополагающим документам компании, уставу компании, то да, почему бы и нет. Особенно, если оно разнонаправленное. Допустим, можно продукт и, там, допустим, тот же самый э, туризм, почему бы и да. Так, прослушала, когда вебинар. Вебинар по работе с ходящими заявками будет на следующей неделе. Об этом будет, ну как бы это будет полноценный тренинг трехчасовой. Об этом будет отдельное объявление и в бот. Информация тоже придет. Все, ребят, на этой волшебной ноте мы заканчиваем. Я надеюсь, что было для вас максимально полезно. Если сейчас в директ мне наберется определенное количество сообщений, возможно даже в субботу-воскресенье. В субботу или в воскресенье я проведу трехчасовой тренинг по промоушену, если будет в этом необходимость. Все, ребят, всех обняла. Всех обняла и до новых волнующих встреч. Ну что, ребят, у меня сегодня не запланировано получилось две части прямого эфира. Сейчас ребята присоединятся, расскажу, что было. А было следующее. Буквально а, совсем недавно мы решили...